Банде Гурупада Дандам Бхактабинда Саманнитам Сри Чайтанна ПРАПУМ Банде Нитанда Саходитам Сри Нанданданданга Банде Раджика Чару Нодаянга Гопи Джанно Самайютам Бинда Банама Нухара Ванча Калпатару вишуке пасинду бевач, патита ананг паву не бавишна мукан кароти бача ланг ланг Шновакти паде деви саттваттвайи намо нама садануракта guru хакти бхакти bhakti pramodaksha Deyam-sadha-parivabagnam-avishto-doham Tethas-padam-sivavirenchanutam-saranyam bet tah tiham Ятпада паллабна кочанда мани чатая. Биспуржи токима пигаво ду свадарси. Пурнанурагро сасагро саромоти. Саради ками када кипам карус. Сри Кришна Читанна Прахунета Нанд Бхакта Хари Кришна Хари Кришна Кришна Хари Хари Хари Азанулами тобу жо кану каа буда ту шанкитануи кабиторо камала я такшо вишам банде жагат прия Хари Рам, Хари Бааван рупе н садан нраам, Ганга калапам, Гаури нирантара бибхи Ваги са-жусь ва-дане, Кришна Ramare Achaitana Midambisham Jadi Chaitamiswit Chaitana Miswaram Navidu, Sarva Sastranga Yopi Brahmanti Tejana Achaitana Midam Bisham, Cha di Chaitana Miswaram Navidhu, Sarva <try> Бхаммати Те Янаха Годья Гоштипати бхакти сарасвати госвами таквара Пахопад парамца told We will have to Годья бхакти сарасвати сказал, что мы должны быть заинтересованы в совершении бхажана тому великолепному Абсолюту. Мы yeah, so, должны быть заинтересованы в том, чтобы совершать баджан Абсолюту, источнику всего сознания, все Шри Читане Матхи Годи Горчи Патхи Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Гасави Такур сказал, что мы должны совершать баджан Тому Абсолюту. Мы не должны совершать никаких частичных баджанов, непонятно кому. Шри Читане Матху Шила Прабхупад сказал, что он источник всего сознания, всей Чайтаны. Читание Матхун не отличен от самого Шри Читания Махапрабху. Шри Читание Матху не отличен от Шри Читани Махапрабху. Все Гауди Матхи. Все Гауди Матхи, они по идее должны служить Читани Матху и читание Махапрабху. И они должны служить изначальному читанию Матху. И вот все Гауди Матхи... Почему так много Гауди Матхов, но все эти Гауди Матхи, они должны проповедовать для читания матка. Все Гауди Матхи. Они своими усилия должны пред направлять ради сочетания матху изначального и поэтому мы всегда уважаем сочетание матху как самого сочетания махапрабху сочетание матху это не постройка из цемента песка и кирпичей сочетание матх он трансцендентен он апаракриста и те, кто служит Ши Читани Махапрабху, они могут находиться в читании Матхи. Посторонние люди, они не знают, что там делать. И вот те, кто вечные спутники Читани Матха и Махапрабху, они могут находиться внутри Читани Матхи и служить Ему по-настоящему. И Ташлокас, который я начал, она из Ши Читани И там говорится, Этот весь мир, он без, если нет сознания в нем, то он бессознателен, и мы редко можем видеть сознание. Иногда выглядит, что у всех живых существ есть жизнь, но по сути они не живы, поскольку сознания в них нет. Кришна Дас вами говорит такие слова. Если они не знают об изначальном читанном вас, то они не читаны, а как, как, какая-то безжизненная материя, хотя внешне может выглядеть, они вроде бы живые, но по сути нет. И вот Если они запомнят множество шастр, но все же они не могут обрести решение своей жизни, они могут рождаться, умирать, и так циклически будут происходить бесконечно, может они изучат шастры, могут сказать много чего, но все же они будут вынуждены рождаться, умирать, поскольку они не знают об изначальном источнике всего сознания Шичатани Деви. И вот Кришнадацкая Вершга с вами пишет <coughs> то, что все преданные Шичатани Махаправу. Они подобны медовым пчелам, те эти медовые пчелы, которые кружат вокруг лотоса подобных стоп, шичат. они Махапаба, и вот его спутники, подобно медовым пчелам, они кружат вокруг его лотосных стоп и пытаются собрать нектар. И вот они могут быть сравнены с этими пчелами, которые собирают мед. И вот они, они собирают нектар с лотосных стоп, что Махапрабху и распространяют его среди преданных. И мы должны зависеть от таких ä, спутников. Шичитани Махапабху, которая подобна таким медовым пчелам. И вот Кришна Датский Госвами, Он выражает величайшее смирение. С утра я говорил о смирении Кришна с вами. Для обычных людей это опасно, поскольку они будут думать, что Кришна с вами говорит о себе как о очень таком простом, бесполезном человеке, он говорит о себе, что он хуже, чем червь в испражнениях. Вот кто-то может подумать, зачем же его читать и слушать, если он так о себе говорит. Шила Прабхупат говорит, он пишет так, но он лучший из лучших. Чем больше смирения в Гурова тем более они возвышены. Кришна вами может написать такие смиренные слова, но вместо Кришна Досовика Рожде Госвами о лотосных стопах Харани, потому что в служении на пути нугати Гати -ну Тринадо Пибхава, но, естественно, другие люди могут пытаться как-то показать, что они имеют качество Тринадо но это их ложная эго. А те, кто следует Радхарани, их Тринадапи, их Смирение, они, оно естественно, нет никакой напущенности в нем. И вот Кришна Даскавираджа с вами пишет, что Мое Я, вы не можете... что, что Он пишет, что Мое подлинное Я уже съедено какими-то насекомыми, как можно заметить, что Книжные черви, они поедают в эти Итак, книги. И Кришнадас Квержга с вами, он говорит о себе. Что, что? Ну что эти чечепы? что у него все хорошие качества съедены этими книжными червями, а ничего хорошего не осталось. И вот Кришна Датскавираджи с вами спрашивает, что же мне делать? Куда идти? Я хочу прыгнуть в океан Дойни, океан милости и сочетания Я хочу принять смирение у него. А это все значит то, что без подлинного смирения никто не может принять приближущее сочетание Махапарабу. Сарабамба Батачаря не мог принять приближущее Махапарабу сначала, Валаббата тоже не мог. И вот с утра я говорил <соединяющие> то, что <соединяющие> вода, а вообще стопы в пыль всех лотосных стоп, и учишься, остатки пищи овощновов, они очень <соединяющие> важны, они катализаторы на пути нашего баджана, они могут нас But продвинуть вперед очень-очень быстро. быстро, но это очень редко. И если кто-то Силой возьмет пыли с стоп башнау, это оскорбительно. Мы не можем этого делать, как один какой-то человек хотел взять пыли стоп горки Шурдас Бабаджи Махараджа, он разгневался, поскольку Бабаджи Махарадж, он мог, мог сразу понять, что тот лицемер, он очень. Разгневался? «Зачем ты прикоснулся к моим стопам? Ты встретишься с великой опасностью. Ващнав не может никого проклясть. Это не проклятие, а подобное благословение. Кто-то думает, что это проклятие, но вышновы, их, когда они гнев выражают внешне и проклинают нас, то мы должны быть благодарны, поскольку это проклятие никакого вреда не принесет. Любые примеры, которые мы можем видеть шастах. Нарада, например, когда он проклял двух сыновей Куверы. Что случилось в этом случае, они в итоге. Попросили прощения у Него за совершенную ошибку, и из этой причины они смогли родиться в Гакуле, и в итоге встретились с Кришной, и Кришна спас их. Иначе у них не было бы никакой возможности даже близко к Кришне подойти, не то что встретиться с Ним. И вот Шастраха. Любые проклятия, э, мася, очи, которые сходят от чистых врачналов, если проследить за ними, то не так все плохо, как кажется, с первого взгляда. И вот Горки Шадас Бабаджи Махараджи был очень гнев, это человеку было неудобно. Он с тяжелым сердцем пожаловался Абимали Сарасвати, что пошел получить даршан. Бабаджи взял пыль с его лотосных стоп. Я тут очень разгневался, проклял меня, Шила Прабхупад, сказал «Смотри, смотрите, вначале всего нужно подумать, если у нас право прикасаться к их лотосным стопам, хотя бы пылинку с их лотосных стоп, можно ли мы взять, это твоя ошибка, и поэтому мы не имеем права силы еще что-то брать». И поэтому это вот, очень редко. И, и, и Шибан Махапрабху хотел прославить чистую Гуру Вайшну, Бхагаван Чикришну также. Горанга Махапрабху явил такую лилу болезни. И однажды он... Как обычный человек, Махапрабху отправился в Гаю, чтобы предложить Пинду своему отцу этот, в общем поминки провести по нему. Нужно, ли ему, нужно было ли ему это делать? Но Махапрабху являл человеческую лилу. Если бы Махапрабху этого не делал, то никто бы не делал. И поэтому он дал нам пример, показал, что нужно делать, что не нужно. И в итоге показал нам сокровище преданности. Но когда Махапрабху действовал как ученик, он был идеальным учеником, когда Махапрабху и работал учителем, он дал нам пример, как быть идеальным учителем, когда он явил домохозяина, он вел идеальную жизнь. И таким образом везде он показывал идеализм. И вот Махапрабу, он отправился в Гаякшату, чтобы предложить... Пинду своему отцу, провести поминки по нему. И это драма такая, Махапрабху Шри Кришна сам Шри Кришна. Ну, показал нам путь, как совершать И все. И вот Махапрабху там явил лилу болезни. Нет никакого решения. И в итоге что делать? Какие-то преданные Махапрабху сказал, что моя э, э, э, лихорадка, болезнь пройдет, если вы найдете чистого брамана того, кто имеет веру в Вишну. Те люди могут сказать, что тут много кто шнуры священные носит, родились в браманских семьях, но те, кто имеет строго, сильную веру в Вишну, непоколебимую вишну, yeah. веру вишна Вишну, они тоже yeah. могут считаться браманами, а брахманы, которые не имеют веры Вишну, толку от них нет. И вот Махапрабху сказал, моя головная боль пройдет, если вы принесете мне воду о стопы чистого Брамана. И вот Махапрабху взял эту воду о мыши, стопы чистого брахмана и Лихорадка прошла, и Махапрабху этим хотел показать значимость лотосных стоп и воды, а мышь, а лотосных стоп чистых вишновых, чистых преданных, мы можем как-то это легкомысленно к этому относиться, и о Ганге тоже как -то легкомысленно относиться, но Ганга она не сходится лотосных стоп вишну и в Шастр говорится, это Дава Брама, Господь в форме воды. Вот Ганга течет в форме Господа, Верховного Господа. Какие-то люди могут пытаться осквернить ее, но чистота Гангина не может быть осквернена. В Шастр говорится об этом. И также можно проверить какие-то научные эксперименты, люди э, проводили, но Ганга никогда не теряла свою энергию, свою чистоту. И поэтому мы должны понять, наш Пундарик Видянити он пил воду Ганги перед тем, как начать поклонение. Но перед поклонением Арчана нельзя даже каплю воды пить. Но Пандарик пил много воды Ганги и проводил пуджу. И какова же причина? И поскольку Пундарик Ведянинский думал, если я попью воду Ганги, я очищу себя, освещу и получу право поклоняться Шалаграму, И вот с такой сильной, непоколебимой верой в Гангу днем, вот Дрик никогда не ходил в ганге, поскольку если днем он видел кого-то, кто-то сморкается в ганге, руки-ноги моет, мусор выкидывает, и стирают и прочее. И вот он этого терпеть не мог, поэтому ходил только ночью, когда люди спали и ничем плохим не занимались. Ну, не оскверняли Гангу своей своей жизнедеятельности. И вот он это смотреть не мог, поэтому он ночью ходил. И вот Ганга и снисходит с лотосных стоп э, Вишну. И поэтому мы должны понять значимость Ганги, значимость этой святой дамы, и пыли с лотосных стоп преданных мы должны понять значение всего этого. Все чистые вайшнавы, катаются в пыли, катаются на попу, чтобы получить пыль с стоп вайшнавов. Но мы часто пренебрежительно относимся к этой пыли. Если во время и кто-то закрывает нос, и чтобы не надушаться пыли, то Шилапапапад говорил, что не беспокойтесь, пускай пыль. Если эта пыль со стоп войдет в нас, она трансцендентна, она очистит нас. Но люди вот всячески закрываются от этой пыли. И вот такое вот ну, состояние общества. И вот с Бхагаваном Шри Кришны. То же самое случилось. Бхагаваном Шри Кришна хотел показать значимость пыли сладостных стоп таких великих преданных как Вадживаси и вот Бхагаван Кришна явил, лил болезни в двораке и никакие лекарства не помогали ему. Все пытались что-то делать, но не получалось. Почему? Сечетанима Махапабу выпил воду сладостных стоп брамана или Байшна, он Верховный Господь, но он показывал такой пример. Люди могут подумать, что там какие-то бактерии, микробы, вирусы, ну и эту воду. Но люди, когда, ну, когда преданы, они продвигаются по пути баджана, то их вера возрастает. И вот, когда Кришна Бхагаван явил такую лилу болезни в то время, и вот у него была головная боль. Никто не мог найти никакого решения, никаких этих средств от этой головной боли. В итоге Бхагаван Кришна сказал, если какой-то преданный может дать мне пыль со своих лотосных стоп, то тогда моя... Головная боль, она сразу идет в Кришна лили это -ли -ли можно найти его там. Говорится, что если преданный готов дать нее пыль со своих стоп, то это лучшее лекарство, но никто не, не мог такого сделать. Народу послали в различные места, чтобы он отыскал таких преданных, кто же... Если кто-то, кто может дать пыль своих стоп, Кришне нет, никаких преданных не нашлось. Куда бы он не все обыскал, все обошел. Как Кришна, кто же кто посмеет? Все, все отказывались, и вот он уже просил всех, никого не было, кто мог даже подумать об этом. И вот в итоге народа был вынужден отправиться во Вриндаван, и там он попросил в Васи, Враджа что можете ли вы дать пыли со своих стоп, почему, зачем. Бхагам Ши Кришна заболел головной болью и вот просит. Губи, сказали, сколько килограмм тебе надо, бери. нам не жалко. Хоть все забирай, поскольку они готовы отправиться в ад. Если Кришна, он Кришне будет лучше, если не видят, что Кришна счастлив, то тогда О, хорошо, они готовы отправиться в Ад. И это называется Вриндавандама. Вриндавандама ⁇ это не место шуток. И поэтому Бхагунщий Кришна сказал, это невозможно для меня отплатить в Раджаваси. И вот Кришна, Он думал, как отблагодарить их и сказал, что мне нечего вам отплатить. Пожалуйста, будьте довольны своим великолепием. Своими такими высокими чувствами, вам не, нечем вам отплатить, но во всех других местах это вот во случилось. А в других местах э, э, э, говорится, что если вы совершаете баджан, мне, то я отплачу вам, Кришна говорит. То есть Кришна всегда отплатит вам за все, что вы до него делаете таким образом. Мы должны понять значимость и славу дамы о пыль, пыли остатков остатков их пищи и воды, мы их стопы. И вот я пример приведу один преданный, его звали Калидас с речитами эти можно найти его жизнеписание, он дед, этот, дед анк, это анкл, дядя. Рагунах вами, причем не прямой, а какой-то косвенный. И вот он был очень заинтересован в том, чтобы а, принять остатки пищи всех вощновов. И, и его базин был таков, он был очень заинтересован в том, чтобы бегать здесь и тут встречаться с чистыми вощновами ждать, когда же они отдадут остатки его пищи. если остатки их пищи им, когда не давали, он сидел, выходил и ждал, смотрел, куда он они тарелки выкидывают, подбирал их и доедал. Слизывал, если что-то осталось. Если какие-то овощные выдавали добровольно, то он принимал, если не давали, то вот так выслеживал и э, нападал. И таким образом он однажды отправился к одному преданному его звали Джарат Ракур. Внешний я не, не должен говорить, но с очень низкой касты. Вашнава не ваш но. Так или иначе, чтобы дать вам понять, внешне он был с очень низкой касты. И вот в деревне никто не менялся с ним ничем. Как? Но в Индии часто бывает все, какие-то гостинцы раздают друг другу, меняются чем-то угощают друг друга вот с такими как Итак, этот Джарута такую поскольку каста их была низкая, никто этим не занимался, поскольку они знали, что он с низкой касты, поэтому не хотели с ним никаких дел иметь. И вот однажды Он отправился, чтобы встретиться с Жарутакуром, этот калидас. И вот чтобы встретиться с Вайшнавом, это очень важно. Но как это делать во сне даже не каждый может понять. И вот это очень важно, встречаться с Вайшнавами. Сила Бхактипрамаут Пуридев Махарадж. Он был очень заинтересован в том, чтобы встречаться с различными вашнавами, даже когда Шила Бхактипрамаут Пуридевы Махарадж был старше их, но все же. Он очень хотел встретиться с различными ващиновами. Он э, встречался э, с разными ващиновами. Иногда надо было куда-то далеко ехать, но он имел огромную веру в ващиновов. Он сам был очень возвышен великой личностью спутником Шилы Бархупады, но все же ездил по различным местам, чтобы встретиться с ващиновами, поклониться им. И такой у него был стиль жизни. И вот однажды я могу рассказать, чтобы вы поняли, это практический опыт. Однажды какая-то проповедническая программа была. И вот Бхакти Дай Тамаду Гусе ушел, уже ушел из этого мира. Бхакти Балабхирта Гусе Махараш он Ашари назначен был. И вот, а, вот они отправились на проповедь в какое-то место, Голпу он называется. И вот я там был вместе с читанием Гуди Мадхам. И вот это было указание Шилл-Тиртегаса Махараза. Я путешествовал с этим читанием Мадхам. И вот там Нитяна Дека Чакра не столь далеко. С этого Болпура два часа с половиной где-то. Дайка чакра, достаточно близко. И вот там проповедь э, происходила, обычно говорили Харикадху. Э, они тоже говорили. И вот после Харикадхи Хараш сказал, что поедет встречаться с каким-то саду. И вот с утра он пошел вышел и пошел Туда, достаточно далеко было, я тоже раньше однажды посетил это место, это место, где Джайдавгасвами, Гердавгаскендабиллограмм, и вот там Джайдавгасвами родился, в той области, где-то там, и вот он отправился туда, чтобы получить даршан своего брата в Боге его брат Боги был очень болен, то, что, что не, пол, не смог получить даршан вещества, еще и... еще что там случилось? В общем, даршан не смог получить, поскольку те, кто... ну, еще там какие-то есть, сейчас есть какие-то люди, которые Думаю, что служит, и всех прогоняют прочь. И вот э, Шилапурига Гасамираш на такого попал. И не смог э, встретиться с Вашнавой, много времени потратил туда-обратно, на дорогу и прочее. Э, даже не пустили его. И вот э, вернулся он в Балпур и постился. И сейчас просили его принять просад, хотя бы воды попить, но нет. Сегодня я не смог обрести Даршин Вашнава, и поэтому... Буду поститься, Понимаете, что я не смог получить даршан вайшнава, Это мой черный день для меня, поэтому я не могу есть, я буду поститься. И таким образом мы понимаем, какова же значимость пыли с лотосных стоп Ваишнавов, даршана Ваишнавов, воды, мыши, их стопы. Я вернусь к этому чуть позже. И вот как в Раджа они хотели дать свои пыльцы своих стоп, и Кришна был доволен. И вот значимость этих в Раджа Гупи, они более.. И вот эти чистые Вашнавы, они более дороги Господу, чем кто-то еще. И вот Калидас вот пошел к тому Вашнаву, принес корзину манго и пошел в дом Джарутакура уже, уже вечерело и вот тут он поставил корзину с манго поклонился сказал вот я принес вам подарок «Пожалуйста, предложите Верховному Господу и ешьте». Тот сказал, «Хорошо, не проблема, и вас накормлю». А Джарадакву сказал, что «Нет, я поел, но я для вас не могу готовить, поскольку у вас низкая каста, я могу пригласить соседа, соседям соседом Брамана Мани приготовят для вас, нет, не беспокойтесь, я уже поел, вы сами ешьте, и обо мне не думайте». И какое-то время они вот э, говорили, э, с ним получили его и покло поклонились, и вроде как разошлись, но после этого, поскольку он знал, что Джарад такого никогда не даст остатки своей пищи мне никогда в своей жизни, поскольку он думает, что он с низкой касты, как и может кому-то дать остатки своей пищи. И вот он решил, что вот ухожу я, до свидания, предлагайте манго и есть. И он вроде отошел на какое-то расстояние, спрятался в кусты и смотрит. Джарутаку, он взял несколько манго, помыл их, предложил Бхагавану. И начал есть манга очень сладкое. Хорошая, прекрасная манга. И, и, и вот они наелись этого манга, И эти очистки, очистки шкурки выкинули в, в, в мусорное ведро. И когда этот Калидас увидел, какое конкретное ведро они выкинули, он побежал и начал доедать то, что там осталось. И Плакала от счастья. И вот смотрите, он ел остатки этого манга, и слезы текли из его глаз. И поэтому он был единственный кандидат, и какой же результат принятия остатков пищи овощных, он обрел ситхи совершенство очень быстро. Как Шричи Тани Махапрабу никогда не позволял никому пить воду с Амуши и его стопы Махапрабху каждый день шел в Храм Джаганатха, там есть место, где он, и Геву Сева гавинда он поливал его ноги водой, тот, э, мол, ноги и входил в Храм Джаганатха, такого правила. но Никому не позволялось пить воду Амуши стопы Махапрабху, но однажды наш Калидас, Махапрабху стопы и Калидас ждал. И вот ну, Калидас начал пить эту воду, Махапрабху смотрел на него, когда тот три раза выпил, Махапрабху сказал, «Хватит, это твое совершенство, поскольку у тебя есть строго сильная, непоколебимая вера в остатки пищевочного. Кто-то может подумать, что это как-то ну, какие-то вирусы, бактерии, микробы там и прочее, кто-то есть будет. Но у Каледаса была непоклибимая вера. Если кто-то примет остатки пищи чистых ващинов, то вы очень удачливы, с огромной верой. Мы должны принимать это учреждение ващинов, и таким образом мы можем достичь совершенства. И вот Гохангамаха позволил ему три раза выпить воду мыши его стопы, и в этом и его совершенство. И вот мы узнали о значимости его славе, пыли с лотосных стопов ищного, с воды, воды а мыши их стопы и остатков их пищи. И вот эти <coughs> да с вами они начали жить, в смысле они вечно присутствуют во вринтовании, но все же по указанию Гуранги Махапрабху они отправились во Вриндаван, чтобы открыть все святыми статами и их опять воз восстановить. И вот они были сказочно богаты, но у них стали нищими. Они оставили свой дом в поисках Кришны. Посмотрите, с каким настроением они пришли во Вриндаван, и мы с таким настроением должны идти во Вриндаван. Они были сказочно богаты, как цари, но все же не оставили все. И Отправились во Вриндаван ради поиска Кришны. Кришна Кришну могут достичь только нишкинчина. И вот в Кунте, говорится, говорится, Бхагаватам говорится, что ты доступен только для тех, кто нишкинчина. Никто куми нишкинчина не может обрести тебя. И вот она говорит эту шлугу. Те, кто гордятся своим богатством, те, кто гордятся высоким происхождением, те, кто гордятся своей красотой физической, или образованием, то для них это невозможно. Обычно мы знаем, что ложное эго, тщеславие, оно основывается на четырех колоннах. Это гордость своим высоким происхождением, богатством, образованием, красотой. Вот эти четыре этих, Джанмаешвари Шоута Шри. И, и вот эта комната такого тщеславия, ложного эго, она стоит на этих четырех колоннах, которые в любой момент могут упасть. И Кунти Деви говорит, Те, кто гордятся своим происхождением, образованием, красотой, богатством, они никогда не смогут встретить Тебя. Кришна, Он единственный... Он... Кришна, Он доступен только нишканчинам, никакими деньгами Его не купить. И вот здесь говорится, И вот Кунчи Деви говорит, что ты доступен только для нишкинчина. И какого же стиль жизни Рупы Санатана, если мы узнаем, мы начнем плакать. И вот Рупай Санатан говорит, в Шри Читании Sometimes, sometimes so are, no, so skin, totally. И вот эти sometime. Uh, они, <связь> они <связь> жили очень скромно. Очень так с, очень, очень скромно. И я могу дать вам пример, чтобы вы поняли степень отречения Рупы и Санатана. Всего лишь с помощью одного примера вы поймете, что такое подлинное отречение, как, каково аскетичность Рупы и Санатана Гасвами. И вот один Брахман из Бардамана. Это бен, бен, область Бенгалия. Здесь, на север километров 50 идет. И вот он очень был опечален, поскольку дочь его выросла. Нужно было женить, замуж выдать дочь. А без денег как это сделать? И вот он опечален был и хотел принять приближающего Шанкара. В пошел в ранасе и начал молиться Шанкар Бхагавану. О, Шанкар, смотри! «Как я могу выдать дочь замуж?» Что даже ей есть нечего, не то, что замуж выдать. И вот он начал поститься без воды, без еды. И в итоге Каши пришел во сне, и сказал, «Я знаю, что вы, Хорошая Брама, но бедны, где деньги нужны, наверное. Какое-то богатство. А, да, надо. <говорит> Хорошо, я <говорит> дам тебе совет. Иди во Вриндаван. Там есть очень богатый человек, его зовут Санатан. И, и... иди к нему, поймай его, и он тебе все даст. И вот Каша Вишуна сказал, не может быть ложь, и этот Брахман пошел во Вриндаван и дошел до Вриндавана и узнал, кто же там сонатан, где он живет, где живет, чем занимается и прочее. Все вражевые сказали, что, сказали, что ну, прекрасный саду живет, вон там он на берегу Ямуны, что правда, ну, пойду, встречусь. И вот он с обычно ни с кем не разговаривал. Занят был служением, но так или иначе этот браман пришел и рассказал свою такую тяжелую историю. Сначала поклонился ему, рассказал вот обо всем. И я пришел по указанию Каши Вишанадха, чтобы просить помощи вас. Какой помощи? каш Вишанадха сказал, что вы крайне богаты, можете дать мне богатство. У ну, меня ничего нет, как все там, вот набедренная повязка, карупина и горш, горшок для воды. Больше ничего нет. Как Каши Вишанадха сказал, врать-то он не может. Но да, и подумаем. Вот у него есть, и даже на бедренной повестке нет, не было у него, точнее, одна копина и, и для водоемкости. Думали, думали. И тут он вспомнил, что был философский камень, где-то валялся. Если этим философским камнем. Прикоснуться к железу, оно станет золотом. И человеку наверняка это поможет. Мне он не нужен, но этому человеку пригодится. Подожди. И вот Санатан Гасай пошел, нашел. но Давно его куда-то выкинул, забыл о него, И не, не придал значения никакого. Этому философскому камню сказал Ж -ж жди, и вот нашел где-то на берегу иммуны. Вот сказал, как копай его, там он. Тут начал копать. Какой-то камень нашел? Что с этим камнем делать? Мне, не камень нужен мне, что-то посерьезнее надо. Ну, скажи, смотри, это философский камень, можешь прикоснуться им к железу, что железо станет золото, а золото тебе поможет. Можешь это разбогатеть. И этот человек прикоснулся Кому-то железным брослет, тут он стал золотым, вот крайне обрадовался, все, все там об об обконтачил, все золотым стало, и вот он крайне обрадовался, он побежал как сумасшедший с этим философским камнем. И вот он уже и пока он бежал по милости, Каши Вишанатха к нему пришла мысль. Почему он достаточно далеко уже убежал, и мысль такая к нему пришла, что то, что я считаю крайне ценным, этот саду относится к этому как к испражнениям, и почему, наверное, у него еще что-то получше, и поэтому нужно взять Подлинное богатство, по сравнению с которым этот философский камень ничего из себя не представляет. И вот он опять пошел к Санатану и сказал, что не нужен этот философский камень. Я хочу то богатство, на фоне которого этот философский камень не... — ничто. И вот он и взял, выкинул этот философский камень в ему он сказал, давай, получишь что-нибудь. Я хочу то сокровище, которое ты имеешь. И то сокровище, по отношению к которому это философ, этот философский камень и золото столь незначительно, что же ты имеешь, пожалуйста, дай мне это на Бенгале, это вот так звучит. Я хочу обрести каплю того сокровища, благодаря которому ты таким пренебрежением выкинул этот философский камень. Смотрите на настроение чистой горбочного. Они могут а, а, обрести величайшее множество богатств, но ко всему материальному они относятся как к незначительному. Поскольку если они, они будут стремиться к богатству, то много бесполезных людей придет и вот, чтобы избежать всех этих бесполезных людей с бесполезными желаниями, чистые гурвач, навы иногда ведут себя как сумасшедшие. И вот, ваупа Санатана, вам швадас бава наш, Гоки швадас бав Дагавада с Бабуджи Махраши они специально а вели себя так, чтобы у нас не было возможности прийти к ним с какими-то материальными желаниями. Только Прабхупат, он хотел изменить всех, помочь всем этим обусловленным душам. И вот Шриллопрохупат, он являл роль как Парамахамса, так и проповедника. Он являл роль высочайшего Парамахамса. Никто, никак, никто не может сравниться с Шриллопрохупатой, Бхагдистандой, Сарасвати. И в то же самое время он великий проповедник, великий ачарья. А Парамагамсы обычно не проповедуют, живут уединенной жизнью. Но у нас есть вот такой шанс видеть это в одном лице в Шире Прабхупаде, Бхагавати Сиданти Сарасвати. И вот этот э, об этом философском камне информация дошла до царя Акбарваци. И вот он узнал, что был какой-то философский камень. Санатан дал ему как, его какому-то браману. Тот кинул в Емуну и подумал, что пригодится ему в хозяйстве этот философский камень. И вот он с множеством людей приехал туда день и ночь. Они эту Емуну обследовали, искали, но ничего не нашли. Но и, на том кораблике, которым они приплыли, и этот якорь задел, этот философский камень как-то и этот якорь стал золотым, но камень они так и не нашли, Пост случайно так получилось. Но якорь тоже был достаточно большой и тяжелый и золотой стал. И вот во вредовании всего лишь 80 лет назад один садовод путешествовал во Вриндавану. И он а, носил ну, какой-то шлепки, а, ну, порванные. В общем, он какой-то проволокой их как-то подчинил и носил. И вот он ходил в этих а, тапках подчиненных проволокой. И в итоге что случилось? Какой-то садд обнаружил, о, Баба, что у этих твоих тапках? О, тапках. О, Посмотри внимательно. И этот пос посмотрел, то сказал, золотые. Но это проволока, который подчинен... Были подчинены эти тапочки, они золотые, золотая проволока стала. И это не история. Факт научный, ученые какие-то, эти алхимики, или химики, они теорию такую выдвинули, что если уран может стать плутонием из-за деградации этой кристаллической решетки или как ее там в общем, может разложиться, превратиться в плутоний, то а почему железу нельзя стать золотом под влиянием чего-то, под влиянием какого-то философского камня или еще чего-то, то есть теоретически это научно все, может быть, и так же. в различных шастах мы можем знать, Тут же такая концепция есть. И вот Санатан Гасаев в Харибахте тоже пишет то, что... И вот как... Это бронза может стать золотом с помощью добавления какого-то химического элемента. с вами пишет... В общем, с помощью чего-то, этот колокольный металл, бронза или как его, может стать золотом. И также э, человек, принимающий дикшего воздушного, бредного, промахамса, его жизнь тоже может измениться, как э, колокольный, колокольный металл, с помощью какого-то катализатора может стать золотом. И также скверный человек. Если он по-настоящему предастся лотосным стопам чистого преданного, и благодаря общению с ним он может стать преданным, он может превратиться в преданного, и вся скверность его сердца уйдет. Санатангасай пишет об этом. И вот сегодня мы хотим еще обсудить то, как Говиндадев был обнаружен чудесным образом. Поскольку Говиндадеф, я уже говорил, он находится там с Два-Пара-Юги. Два-Пара-Юга кончилась, каль началась. И вот с тех пор, как Ваджернапха был на этой земле, а он обнаружил множество мест Лил, хотел... Какие-то божества там установить, храмы построить. И вот какие-то храмы остались, какие-то пропали за влияние времени, землетрясений, потоплений и прочего. За пять тысяч лет много чего произошло, поэтому потерялась части. Вот Гамидедев оказался под землей. Никто не знал, где же он. Рупа Госвами Паттон совершал баджи в то время в Раддамадаре, Но это после было основано. До этого был маленький баджин-кутир. Вот, где баджин-кутир Рупа Госвами, там это дамодар -мандир. И Рупа Госвами Паттон совершал баджин там и санатан Госвами. И, и вот он, он тоже совершил баджун на берегу Ямуны, два дошедите тела. Случай с философским камнем был за, задолго до, до того, как этот храм Маджин Мохана построили. И вот Санатан Гасай в то время совершил Баджин на берегу Емуна. Рупагасвами совершил Баджин, где Рады Дамадар. Где-то там, ну, рядом. И вот он совершал баджан, писал книги Ерупа Господь Он думал, как же восстановить, обнаружить эти места Алил. И однажды за один Врадживас Ерупа Господь подходил там. И в итоге Багасвами подходил там, и один гум, Гопа Балак сказал, о Баба, смотри, чудо, что случилось. Одна корова каждый день приходит к этой теле. Это холмик какой-то. К камень какой-то там и вот здесь поливает молоком какой-то камень и уходит. Пагасна подумал, как это так? Наверное, что-то там есть в вот этом, почему Карва каждый день приходит, поливает своим молоком вот этот камень. Причина должна быть. И вот Натангас захотел выяснить и. И таким образом Рада джи был обнаружен там, вот под, под, под, под тем камнем, где-то под землей. Это была прекрасная Виграха, Говиндаджи, Радхарани потом а, пришла. И вот Робога Свами был несказанно рад, он он изучил все шастры и обнаружил, что это это йог, йога Шри Вриндавана, это место, где Йогопитх йог, йог, Вриндавана завтра so, более подробно расскажу. Мы должны попытаться понять о Даме, о значимости вот этого всего выше перечислено